Сегодня мы посмотрим с вами Интерконтиненталь. Это самый старый, один из старых отелей Ташкента, премиум-класса. Вот такая вот здесь территория прилегает к отелю. Национальный банк. В принципе, сам он не нуждается в оценках, наверное. он Остался таким, как его Описывает в отзывах, но ну, посмотрим, что там внутри. Я вам все покажу. Вот я зашел внутрь отеля, в лобби. Такой Охладно. Здрасти. Понравилось. Здравствуйте. Ахмад очень, очень приятный. Мы с вами. Сейчас секундочку. Да ничего страшного. Я тем более попозже должен был прийти. Ничего страшного. Просто я освободился пораньше, думаю, зайдем. Идем на, на какой этаж? Шестой. На шестой этаж. Там что находится? Стандартный Стандартный. Хорошо посмотрим. Стандартный двухместный номер, очень уютно, главное не от нас слышится, а от тех, кто там селится, потому что главное, чтобы они селились. Так, это у нас улучшенный стандарт в таком плане, в полутонах, приятная атмосфера. Работает. Отлично. Так, и здесь у нас чай кофе, да? Все входит в стоимость. Да, да, да, да. да. Просто вы записываете, нет, нет, я записываю. А этот, а сейф какой у нас? А, сейф, давайте. Покажем. Да, можем посмотреть. А? Здесь мини бар, да? да. Он заполненный. Вот сейчас да, можем... Ну я да, ну, когда ну, при загрузке. Да, да? Ему, конечно, а. Здесь. Отлично. все, здесь в любом случае безопасно. Тоже как удобство. То есть во всех номерах. Имеется наличие. Отлично. Автоматически зажигается. Здесь во всех номерах твина, да? Такая ванна. Или как? или. с категории улучшенной Угу. То есть стандартный номер и улучшенный. Нет, угу. нет, улучшенный дабл, стандарт дабл, а Они с душевой копией. Угу. Да, просторно. 40 квадратов, да? Да, 40 квадратов. Отлично. Опять же, полутона, все. Это вид на озеро, да, у нас на заднюю сторону. Да. Ну что, сейчас я взгляну. Да, вид на озеро очень. Да, повезет кому, кто вообще будет смотреть на озеро. В этом младшем люкси 72 метра. А, вы дальше прошли? Нет, сейчас я хочу пройти да, и посмотреть. Угу. Да, здесь, конечно, вид камеру не показывает как здесь видно хорошо так машин смотрите получается вице-президентский довольно-таки просторный а квадратура какая 143 квадратных метра. можно в футбол играть уже так сейчас посмотри что здесь вот он Какой номер? Президентский. Президентский люкс, он называется. Да, люкс. От это, А сколько квадратура? 244. 244 квадратных метра. Ребята, это почти а полуфутбольного а поля. поля. Здесь можно. из самых, самых, самых известных людей. Кто здесь останавливался? Именно в этом. Да, именно в этом. Мне сказали, mm -hmm. не знаю, насколько это правда, если я в то время не работал. Считается, что Владимир Владимирович Путин тоже приезжал. Mm -hmm. Но он здесь фактически не прожил. То есть он взял номер, там буквально несколько минут что-то произошло. И все. Mm -hmm. Я знаю, что он в этом отеле проживал обидно. Mm -hmm. Этот чемпион. Ноживал mm -hmm. да. mm -hmm. но ли он именно президентского минута? Я понял. Те, я точно не помню, но он здесь оставался. Получается ресторан, конференцзал Доум на десятом этаже. Здесь великолепный вид с десятого этажа гостиницы Интерконтиненталь над Ташкент. А когда заработает аквапарк, не в курсе? В мае? Нет, нет, нет. нет да. Нет. Это так. Но достаточно, насколько я знаю. Время. Здесь мы в рандеву-баре. Оцените обстановку. Как все здесь спокойно, уютно. Это наш старейший интерконтиненталь. Ахмат, большое спасибо за спасибо. обзорную экскурсию. Очень приятно был, хороший отель. И надеюсь, мы с вами будем работать. Ну, все, заканчиваем. Понравилось, уходить не хочется этим. Ну, что, обзорку закончил я. В принципе, интересный отель. Правда, он один из старейших. Но после реновации 2017 -го года достаточно... Обновился. Мне лично понравилось. Ну, а там уже решение за нашими туристами. И все. Давайте до следующего отеля.